Вы нигде не сможете найти успокоение в вашей душе. Нет такого места на земле, где бы вы могли найти покой своим душам, где вы могли бы избавиться от всей этой суеты, от всей этой погони за удобствами в этом мире. Нигде. Ни одна церковь она не сможет вам этого дать. Это может сделать только Иисус Христос. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Только Иисус Христос он может дать вам мир, он может успокоить вашу душу, он может дать вам радость, не человеческую, не бесовскую. Но радость в Духе Святом, это может сделать только Иисус Христос. Ни в одной церкви ты не найдешь Иисуса Христа, потому что Он не живет в рукотворных храмах. Иисус, Он живет в сердцах тех людей, кто серьезно с Ним. Кто серьезен с Иисусом, в том живет Иисус. Если ты серьезен с Иисусом Христом, то ты не будешь грешить. Когда ты покаялся, ты больше не будешь возвращаться в свои грехи никогда. Если ты серьезный с Иисусом Христом, ты будешь любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя. Ты будешь поступать с людьми так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали люди. Если ты серьезен с Иисусом и с Его Царством, то ты будешь переносить плоды в Его Царство. Ты будешь полезным для Царства Божьего, ты не будешь вредителем. Ты не будешь одним из тех, кто ходит и проповедует ложь, что жить и не грешить невозможно, что нужно грешить больше, чтобы быть ближе к Иисусу. Ты не будешь этого делать, ты не будешь пакостить, но ты будешь приносить плоды праведности, плоды святости в Царство Божье. Мой милый друг, серьезен ли ты с Иисусом Христом? Хочешь ли ты избавиться от всей этой суеты, от всей этой гонки за хорошей жизнью и удобством на этой земле? Хочешь ли ты избавиться от всей этой суеты и встать на эту узкую дорогу исследовать в жизнь вечную, не в вечную погибель, куда идут все те, которые ходят в своей церкви, которые думают, что они уже спасены, но они на опасном пути в ад. Мой милый друг, если ты серьезен с Иисусом, то ты выйдешь из своей лукавой организации, ты перестанешь ходить в эту мнимую церковь, ты станешь серьезным с Иисусом, ты будешь не просто читать Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, но ты будешь в точности исполнять все то, что там заповедовал Иисус Христос. Если ты серьезный с Иисусом, то ты полностью прекратишь грешить и ты будешь жить в святости и ты будешь других поощрять к святости. Да благословит вас Господь наш Иисус!